Еще до официального начала 28-й международной олимпиады по информатике среди школьников Казань успела войти в историю соревнований. В этом году столица Татарстана приняла у себя рекордное количество стран-участниц, всего 88 делегаций. Среди них лучшие школьники-представители своих стран, каждый из которых прошел строгий отбор. Поэтому организаторы Олимпиады сделали все, чтобы оставить у ребят яркие впечатления от турнира и пребывания в третьей столице России. Нашим участникам я желаю найти новых друзей. Учить позитивные эмоции и подготовиться усердно к следующему году. Так мы сделаем этот мир еще чуточку лучше. На церемонии открытия соревнований было все, что любят юные компьютерные гении: видеошоу, 3D-графика, лазерное и световое шоу. Не менее эпичным стало официальное объявление открытия Олимпиады с участием высокопоставленных гостей. 28-я Международная Олимпиада по информатике объявляется открытой. К тому же гости Олимпиады наконец-то смогли увидеть частичку национальной культуры России и Татарстана, представленной лучшими творческими коллективами республики. Церемония выдалась очень информативной, но в то же время развлекательной. Это было удачное сочетание современных технологий и национальной культуры. Надеюсь побольше узнать о Татарстане за эти несколько дней мне понравились татарские танцы для нас это очень необычно но в то же время так красиво ну и конечно же впечатлило световое шоу за победу на олимпиаде будут бороться 324 школьника особое внимание будет приковано к сборным россии сша и китая мы всегда рассчитываем на высокие места а пока состоялось четыре предметных олимпиады международных по математике физике химии и биологии в каждой из этих олимпиад наши команды выступили удачно, лучше. так что мы, конечно, рассчитываем и на этой Олимпиаде по информатике в Казани, тем более у нас дома в нашей стране хорошего результата. Напомним, наш телеканал ⁇ Универс-Смотри ⁇ вел прямую трансляцию с торжественной церемонии открытия 28-й Международной Олимпиады по информатике среди школьников. Диана Вакиан, Руслан Уразаев, Универньюз.